Доброго времени суток, всем счастья, здоровья, любви. Этот ролик посвящен прокси. Я расскажу, что такое прокси, по-простому, на пальцах. Расскажу и покажу на конкретных примерах, почему прокси необходимо использовать при профессиональной работе в социальных сетях. Если вы поставили привлечение клиентов в свой бизнес из социальных сетей на промышленную основу, привлекайте их массово, то без прокси в социальных сетях вам ну никак не обойтись. Я расскажу о некоторых технических моментах настройки прокси. Получили прокси, что же с ним делать, куда его, извините за выражение, пихать. И, конечно, наиболее важный момент, практический кейс, это как правильно выбрать прокси и где взять именно прокси, которые вас не подведут. Самое важное сейчас это информация. Я потратил колоссальное количество времени, нервов, денег, естественно, Поверьте, общение с техподдержкой некоторых сервисов, которые предлагают вроде бы качественные прокси, начиналось не со слов «милостивые государи», а использовались другие выражения русского языка. Ну а те, кто досмотрит ролик до конца, получат классный бонус, который вы сразу же можете использовать для эффективной работы в социальных сетях. Этот ролик, как и все мои ролики, скорее всего получится длинным. Плюс подготовка у всех разная, кто-то уже что-то знает. Поэтому если вы раскроете описание ролика, в нем будет тайминг, ну вот такого вот типа, как в ролике о смене IP. Смотрите тот вопрос, который именно вас сейчас интересует. Так, что такое прокси? Если говорить по-простому, покупая либо получая на халяву, как многие любят, прокси, вы получаете еще один адрес для своего компьютера. Как вы знаете, каждый компьютер, выходя в интернет, имеет свой адрес. Вы всегда можете узнать адрес своего компьютера, зайдя на очень популярный сервис 2IP и увидеть адрес своего компьютера и получить еще дополнительную информацию о том как вас видят и в том числе узнать используете ли вы по мнению сервиса 2IP прокси или нет итак прокси это еще один адрес для вашего компьютера это возможность сделать из своего одного физического компьютера 2 3 10 20 100 и так далее причем вы для этого тратите очень разумные деньги так как благодаря прокси вы можете из одного компьютера сделать несколько компьютеров, сразу же вы получаете замечательную возможность, которую наиболее активно люди используют в социальных сетях. Это одновременно работать в той же социальной сети с нескольких аккаунтов. Причем социальная сеть, благодаря тому, что вы используете прокси, будет считать, что работа идет с независимых компьютеров. Забегая чуть наперед, скажу следующее, что если вы покупаете качественные прокси, то работая через эти качественные прокси, сервисы по типу 2IP, те же самые социальные сети, не будут даже подозревать, что вы используете прокси. Вот Будет точно так же, как у меня сейчас, прокси не используется. Социальные сети будут считать, что человек заходит с какого-то определенного компьютера с определенного адреса. И что мы получаем? Мы получаем замечательную возможность увеличить в несколько раз эффективность работы в социальных сетях. Например, с вашего основного адреса вы работаете своим основным аккаунтом, а с адресов Купленных прокси вы работаете какими-то техническими аккаунтами, привлекаете активность, например, на страницу своего основного аккаунта. Конечно, наиболее эффективно прокси раскрываются, когда вы используете какие-то средства автоматизации. Скрипты, программы, шаблоны на Зенопостере. Благодаря автоматизации вы имеете возможность работать уже не с двух, не с трех аккаунтов, а с 20, 30, сотни аккаунтов. Одновременно, я подчеркиваю, одновременно в сеть могут выйти 100 ваших аккаунтов и начинать, например, рассылать какие-то замечательные ваши коммерческие предложения. Либо, например, активно приглашать целевую аудиторию в вашу группу. Представьте, один аккаунт и 100 аккаунтов. Разница есть, естественно есть, но если 100 аккаунтов одновременно выйдут с одного IP-адреса, это всегда заканчивается только одним, заканчивается баном. Потому что даже если вы дружная туркменская семья и все вы очень любите социальную сеть ВКонтакте, то Контакт не поймет когда 100 человек с одного IP войдет в эту замечательную социальную сеть и начнет проявлять какую-то нездоровую активность. Заканчивается это всегда одинаково. Это заканчивается баном аккаунтов. Причем даже банятся аккаунты, которые вроде бы ничего еще и не успели сделать, а просто зашли с этого адреса в социальную сеть. Чтобы вы понимали, что я не вру. Вот конкретный пример. Я скрою человека, который мне написал, но смысл вопроса следующего. Человек работает еще руками в социальной сети. Вот он купил всего лишь два аккаунта, поработал одним, на следующий день только вошел другим, его сразу забанили. Конечно, причин тут может быть много. Но основная причина, что он зашел с того же самого адреса и, скорее всего, из того же самого браузера, которым работал забаненный до этого аккаунт. Итак, прокси – это дополнительный IP, и прокси – это замечательная возможность одновременно работать в социальных сетях с нескольких аккаунтов, абсолютно не мешая другим и создавая видимость, как будто вы работаете блин, с разных компьютеров. Конечно, на тему прокси и социальной сети можно... Говорить еще очень долго. Если у вас возникли какие-то вопросы, есть свои какие-то кейсы, пожалуйста, пишите их в комментариях под этим видео, обязательно всем отвечу. Итак, что же из себя физически представляет прокси, купленный вами, в каком виде вы его получаете? Покупая прокси, вы получаете список, как я уже говорил, адресов и получаете адрес порта, через который вы можете работать друзья если вы не понимаете или не знаете что такое порт просто не забивайте себе голову если вы покупаете приватные прокси, прокси которыми пользуетесь только вы, вы еще получаете логин и пароль. И вот этих данных хватает для того, чтобы настроить купленный либо полученный вами прокси. Как производится настройка? Благодаря прокси вы можете поменять адрес всего вашего компьютера, прописав новый купленный адрес прокси в настройке интернет-соединения. Но делать это я бы рекомендовал вам только в одном случае, если вы используете виртуальные машины. Машины. Виртуальная машина это чистая имитация или возможность создания из вашего одного физического компьютера несколько компьютеров. Вот на этом не очень мощном компьютере у меня две виртуальные машины. То есть я из своего компьютера делаю три компьютера. Пример: запускаю сейчас первую виртуалку. Идет запуск привычного Windows. Сейчас у меня два компьютера. Вот рабочий стол моего основного компьютера. А вот рабочий стол моего виртуального компьютера. Я из своего компа сделал два. Но оба этих компьютера работают через один мой IP-адрес. Чтобы их распараллелить, чтобы это было именно два компьютера, я в настройках соединения виртуальной машины прописываю купленный мной в отдельный текстовый документ я скопировал ну, часть купленных прокси. И сейчас покажу как настраивается интернет-соединение с использованием прокси. Я запускаю браузер, который есть у всех, но которым, наверное, уже никто не пользуется. Это браузер Internet Explorer. Вот я в этом браузере также вошел на сервис 2 IP, чтобы вам показать, что сейчас адрес. Один и тот же. И у виртуальной машины, и у моей основной. Далее вхожу в настройки браузера. Свойства браузера выбираю. Выбираю подключение. Настройка сети. И в разделе прокси сервер копирую данные из купленного мною заказа. Копирую адрес самого прокси. И копирую порт. Нажимаю кнопочку ОК. Происходит подключение по этому адресу. Вас один раз запросит ввести данные по логину и пароль, поставите галочку «Запомните учетные данные» и все. В этом сеансе уже никаких вопросов по логину и паролю задаваться не будет. И вот сейчас обратите внимание, адрес моей виртуальной машины стал точно таким же, как адрес прокси, который я вводил. Вот сейчас этот компьютер виртуальный заходит вот с такого адреса, а мой любимый основной заходит совершенно с другого адреса. Пожалуйста, сейчас у меня есть замечательная возможность начать рассылать сообщения в скайпе по своей целевой аудитории с виртуальной машиной, либо, например, работать вконтакте с какого-то своего технического аккаунта. На основном компьютере я продолжаю сидеть в своем основном аккаунте. И мы абсолютно никаким образом не мешаем друг другу, потому что мы работаем как бы с разных компьютеров. Но все-таки большинство людей используют прокси на своем основном локальном компьютере без виртуальных машин ну, для кого то это кажется почему то сложным и вот как вы можете использовать прокси на своем основном компьютере, опять же, для того, чтобы одновременно работать несколькими аккаунтами в социальных сетях. Друзья, если вы работаете руками, либо используете какие-то средства автоматизации по типу скриптов iMacros, которые выполняют за вас какую-то рутину, если вы хотите, чтобы одновременно работали несколько скриптов в одной и той же социальной сети с разных аккаунтов, вот здесь, друзья, вам потребуется замечательный браузер Mozilla этого видео я не буду рассказывать как устанавливается Mozilla на компьютер и даже не буду подробно рассказывать как создаются профиль. Профиль Mozilla это как раз возможность опять же сымитировать работу одного пользователя с одного как бы компьютера. То есть профиль Mozilla это возможность хранить все ваши логины, все ваши пароли, все ваши куки по конкретному аккаунту социальной сети. Ну вот Обратите внимание, здесь у меня 11 аккаунтов, которыми я работаю в Однокласснике. Все эти аккаунты абсолютно не мешают друг другу, потому что в настройках каждого из профилей Mozilla у меня прописан конкретный прокси, с которого происходит выход в социальную сеть. У Mozilla есть замечательная возможность. Это один из немногих браузеров, который позволяет вам изменить адрес не у всего компьютера, как я только что делал в настройках интернет эксплора а только в рамках одного профиля как это делается настройка производится практически аналогично запускаю мазилу вхожу в настройки мазилы выбираю дополнительно выбираю сеть и нажимаю настроить выбираем ручная настройка прокси и делаем то же самое в строчку где написано http прокси копируем Данные из заказа, то есть копирую конкретный прокси. Поле порт, копирую адрес порта. И можно пометить галочку «Использовать этот прокси сервер для всех протоколов». И также рекомендую сохранить, если вы используете анонимные прокси, то есть прокси, которые защищены логином и паролем, от повторных перезапросов этого логина и пароля в одном сеансе. Все, нажимаем «Ок». И вот сейчас этот профиль Мозилы, уже будет работать с совершенно другого адреса. Вот такую настройку я делаю в каждом из этих профилей. И если у вас позволяет мощность вашего компьютера, вы можете одновременно запустить 11 аккаунтов Одноклассников, запустить во всех этих 11 аккаунтах замечательный сервис продвижения в Одноклассниках GetBot. И все эти аккаунты будут преспокойненько совершать нужную вам активность с нужной вам целевой аудиторией в социальной сети, в данном случае Одноклассник. Конечно, если вы поставили перед собой задачу грандиозных масштабов, то есть если вам нужно одновременно работать сотни сотней аккаунтов, такая возможность есть, то есть 100 аккаунтов спокойно могут выходить в сеть одновременно, если, конечно, позволяет ваше интернет-соединение. Но здесь, конечно, уже требуется специальное программное обеспечение. Это могут быть шаблоны, написанные на Xenoposter, либо какой-то специализированный софт по типу smm Combine. Любой нормальный софт, который поддерживает многопоточность, возможность работать одновременно несколькими аккаунтами, поддерживает прокси. Как настраивается прокси в конкретном софте, вы получаете в подробной инструкции при покупке софта. Ну, например, в Комбайне это в разделе настройки есть отдельное окошко настройки прокси. Загружаете прокси в формате адрес двоеточие порт. Прописываете в формате логин двоеточие пароль логин и пароль купленным вашим к вами прокси и все. Вот на этом вся такая сложная настройка и закончена. Если вы пользуетесь шаблоном на Xenoposter, то чаще всего в отдельном текстовом файле, который называется прокси, прописывается прокси, который будет использовать шаблон. Здесь формат записи немножко другой. Логин, пароль, через двоеточие также собачка и дальше адрес и через двоеточие порт. Но повторюсь, покупая лицензионный софт у разработчиков, вы всегда получите информационную поддержку, по любым вопросам в том числе и по настройке софта и так что такое прокси как их технически настроить надеюсь понятно хотя прекрасно понимаю если вы никогда не пользовались прокси у вас куча вопросов опять же пишите их под этим видео обязательно отвечу помогу и переходим к наиболее важному моменту где же взять прокси и как оценить хороший полрокси качественного или не некачественного специфика нашей страны россии это вечная тяга к халяве, сподвигает многих людей к тому, чтобы именно получить эти прокси на халяву. Да, в интернете вы всегда найдете сервисы. Сейчас я нахожусь на одном из таких сайтов, я им пользовался. Тоже сайт посвящен смене IP. Здесь несколько другая технология. Кому интересно, тоже можете найти у меня на канале есть видео. Но на сайте Hide.me вы можете в разделе инструментов найти прокси лист. И попасть вот на такую вот страничку, где вы видите адреса прокси. Вот адрес. А вот порт, через который этот прокси работает. Причем эти прокси можно взять абсолютно на халяву и начать ими пользоваться. Прописать их вот там, где я вам показывал. И... Даже работать. Что я хочу сказать вот об этих так называемых публичных прокси. Друзья, эти прокси нельзя использовать для работы в социальных сетях. Потому что здесь вот та же самая ситуация, дружная туркменская семья. Потому что с этого адреса, извините, начинают работать не десятки, даже не сотни людей. Поэтому этот адрес, скорее всего, во всех блэклистах. В черных списках э, любых социальных сетей. Вот у этих публичных прокси есть еще одна проблема. Она заключается в следующем, что этот прокси то работает, то не работает, либо работает очень медленно. Э, если вы используете некачественный прокси, то, например, в браузере в каком-то, в том же самом профиле Mozilla, то есть, например, страничка ваших одноклассников может грузиться там 5, 6, 10 минут, Создается такое впечатление, что вы в машине времени там перенеслись какие-то 90-е годы и сидите через dual Modem, э, работаете. Вот. Но самое неприятное, это то, что этот прокси то работает, то не работает. Поэтому, кроме прокси-листов, есть еще прокси-чекеры, которые позволяют вам, так говорят, отчекать, проверить, работает этот прокси сейчас или не работает. Есть ли смысл его прописывать в настройки вашего браузера или использовать какой-то программе. Как использовать прокси-чекер? Вы всегда можете почитать на страничке сервиса ходьми. Причем в прокси-листе, если вы обратите внимание, скорость, с которой работает прокси, выделен в отдельный столбец. И естественно, чем меньше вот эта вот циферка, тем меньше времени вы будете тратить на загрузку. Но у публичных прокси даже у самых хороших у самых качественных по мнению эта цифрка по тысячу это очень много как я уже сказал в начале этого ролика самая важное эта информация особенно проверенная на себе вот где взять качественные прокси в интернете колоссальное количество предложений. По якобы качественным прокси то есть вам предлагает индивидуальный прокси то есть само название говорит о том что вы им один должны пользоваться но у людей видимо какое то странное представление об индивидуальности но это все равно как групповой секс да то есть вроде бы каждый индивидуально занимается но на самом деле это не так более честные люди говорят, что да, этим адресом будете пользоваться вы и еще, например, 2-3 человека. Но ну, какая это, блин, индивидуальность? Это не индивидуальность. Да, вам начинают там оговаривать, что э, этот человек будет использовать прокси для работы, например, в социальной сети ВКонтакте, а вы, например, для того, чтобы работать в Ютубе. Вот. На некоторых сервисах вы можете увидеть такие рекламные фишки, что прокси для инстаграма, или прокси для ютуба, или там прокси для одноклассников. Вот Все это на самом деле именно маркетинговые фишки. Если вы покупаете чистый белый прокси, то вы его можете использовать где угодно. Потому что, еще раз повторюсь, вы покупаете адрес. И с этого адреса вы можете ходить куда угодно. Я, поверьте, перепахал очень много сервисов. Очень много сервисов. Вот сейчас я покупаю с прокси на сайте, на главной страничке, которого я нахожусь. Почему выбран этот сайт? Я бы, конечно, много могу сейчас привести доводов, примеров. Но я их опущу. Кто досмотрит до конца, поймет почему. Здесь именно вы покупаете белые прокси. Именно индивидуальные прокси. Причем, если вы хотите, вы даже можете приобрести прокси вместе с серваком. И сами назначать себе пароли и логины. И уже с гарантией 110% процентов быть уверенным в том, что только вы пользуетесь этими прокси. Я покупаю пакеты с 50 прокси России и очень доволен. Обращу ваше внимание на приписочку «Прокси России». Это очень важно именно для социальных сетей. Если вы зарегистрировали российские аккаунты, то и входить вы должны только с российских адресов, то есть покупать прокси России. Если вы зарегистрировали аккаунты американские, то и вам нужны адреса именно американские. Кто имеет опыт работы с нескольких аккаунтов в социальных сетях, меня поймут. То есть как только вы входите в социальную сеть с адреса другой страны то социальная сеть просит вас подтвердить что входите именно вы поэтому для создания естественной активности желательно покупать именно прокси страны соответствующий типу ваших аккаунтов я бы очень много хорошего мог сказать о сайте на главной странице которого я сейчас нахожусь но делать этого не буду причина следующая Людей нельзя ни в чем убедить, то есть человек может убедиться в чем-то только сам. Поэтому в начале ролика я обещал вам бонус и бонус будет. Я покупаю, как уже сказал, 50 прокси, но из-за своей ленивости и все-таки загруженности другой работой я не так активно пользуюсь различными средствами автоматизации, которые, поверьте, у меня хватает. Поэтому из 50 прокси штук 30 у меня просто, скажем так, лежит. Поэтому, друзья, если вы хотите убедиться, что этот сайт продает качественные прокси, пожалуйста, я вам дам безвозмездно один или два прокси, дам логин и пароль и, пожалуйста, работайте. Убеждайтесь, что это именно качественные прокси и честный и порядочный сайт во всех отношениях. Для того, чтобы получить прокси, вам требуется сделать несложное. Под видео, в комментариях, пожалуйста, напишите «хочу». Прокси, и пожалуйста напишите для чего Продублируйте это сообщение мне вконтакте Ну мне вконтакте просто удобнее Либо в скайпы мои Все мои контакты Вы найдете в описании этого видео И я вам вышлю один Либо два прокси На пробу Извините что получилось как всегда длинно И скорее всего нудно Хотел как лучше, получилось как всегда С вами был Игорь Черноусов. Всего вам самого наилучшего до свидания.